Итак, главное событие месяца произошло на прошлой неделе, 20 марта, весеннее равноденствие. Также Венера 21 марта перешла из знака Рыбы в знак Овен. Формируется соединение Венеры, которая имеет статус изгнания вовне, и Солнца, которое в статусе экзальтации. Точный аспект 26 марта. Но в течение всей недели.. Это соединение нарастает, формируется, и энергия будет ощущаться очень сильно. Этот транзит окажет сильное влияние на всех людей. Более активные, осознанные и волевые смогут направить эту энергию правильно, с выгодой и пользой для себя. Соединение Солнца и Венеры — мощный аспект. Способствует активизации творческого потенциала помогает в решении существующих управленческих проблем за эту неделю действительно можно сделать очень много а если нечем заняться если привычное состояние человека жалобы и лень что-либо делать то нереализованная кардинальная энергия преобразуется в разрушающую то есть могут возникнуть проблемы со здоровьем или взаимоотношения неожиданно закончатся Посмотрите, пожалуйста, мое видео об этом транзите. На прошлой неделе я загрузила на YouTube-канал. Ссылка под этим видео. Поскольку Венера Вовне в слабом статусе, то многие люди искаженно оценивают свои внешние данные в этот период. Особенно женщины часто не уверены в себе, поэтому могут выплескивать раздражение на мужчин и провоцировать конфликты. Главная функция Венеры — делать людей счастливыми. Поскольку в течение всей недели Венера сожжена Солнцем, то сложно понять свои желания, что же нужно для счастья. Непонятно, что вдохновляет и что впечатлит. Родных и близких понять очень трудно. Да и желаний особенно нет. Не хочется никого делать счастливыми. Но в течение этой недели... Люди все больше сосредоточены на себе и своих желаниях, хочется подчинить других своим потребностям. Часто игнорируются мнения и интересы окружающих, что естественно приводит к конфликтам. 22 марта, понедельник. Растущая Луна в знаке Рака в секстеле с Ураном. Также гармоничные аспекты Меркурия с Ураном и Марса с Сатурном делает понедельник очень ресурсным. Повышается способность концентрации и внимательность. Удается достичь успеха в профессиональной сфере, найти выход из сложных ситуаций. Сила воли и энергия в сочетании с выдержкой и настойчивостью способствуют улаживанию многих семейных и деловых проблем. В этот день можно заложить хороший фундамент дальнейших успехов. Можете рассчитывать на успешные контакты с представителями официальных органов, понимание и помощь руководства и влиятельных лиц. Подходящее время для заключения долгосрочных соглашений, крупных сделок, для ответственных шагов в предпринимательстве. Чтобы дать выход накопившейся энергии, хорошо в этот день вспомнить о накопившихся бытовых делах и заняться работой по дому. Люди в этот день чувствуют невероятный приток энергии и склонны брать работу на дом. Пассивность сегодня противопоказана, иначе чрезмерная эмоциональность, порожденная транзитной луной в раке, в сочетании с Венерой и Солнцем в Овне, а это напряжение, может привести к разногласиям, волнениям, сомнениям, причины которых понять непросто. Это может порождать ссоры в семье или другие семейные проблемы, которые эмоционально выпивают из колеи. Физическая работа, поездки, прогулки – хорошее средство избавиться от мрачных мыслей и сделать большой объем работы. 23 марта, вторник. Растущая Луна в знаке Рака в гармоничном аспекте с Нептуном и оппозиции с Плутоном. Период Луны без курса с 17.28 до 23.56, после чего Луна переходит в знак Льва. В течение дня возможны... Эмоциональный дискомфорт, тревожные мысли и сны, внутренние метания, избавиться от них поможет перестановка в доме, творческая деятельность, работа на дачном участке или активный отдых. Вдохновение и усиленное воображение, повышение интуиции, хорошее понимание интересов окружающих помогут вам решить многие проблемы дня. Проницательность поможет в практических вопросах. Хороший день для гармонизации отношений с влиятельными женщинами, с мамой. Проявите благотворительность, покормите бездомных животных, отдайте что-то, пожертвуйте, и вам это вернется двойным благом. У многих в этот день усиливаются психические подсознательные процессы. Это день раздумий, мечтаний, витания в облаках. Что можно с успехом проявить в творчестве? Обратите внимание на свои сновидения, предчувствия. Хороший день для прогулки у воды. Снять напряжение помогут водные процедуры. Поход в спа-салон, на массаж. Благоприятное время для гармонизации отношений в семье и с любимым человеком. Также можно использовать этот день для домашних покупок. 24 марта, среда. Растущая Луна во Льве в квадратуре с Ураном, оппозиции с Сатурном и гармоничных аспектах с Солнцем, Венерой и Марсом. Продуктивный день. Здесь все. Напряжение, которое дает напор и энергию, а также гармоничные аспекты, позволяющие реализовать планы. Естественно, не стоит сидеть сложа руки и откладывать все на потом, иначе все шансы вылететь на обочину жизни. В этот день необходима планомерная работа. Не перекладывайте ответственность на других. Будьте в центре, проявляйте себя. Если вы давно хотели стать лидером, используйте этот день, но будьте готовы к сопротивлению. А как же иначе? Просто так само собой не произойдет. Сегодня повезет сильным, осознанным, смелым личностям. Для того, чтобы чего-то достичь, необходимо действие и благоприятные условия для реализации желаний. Так вот, второй пункт есть. Осталось только сделать усилия над собой. Преодолеть страх, лень, неуверенность в себе. И также это поможет с выгодой и пользой для себя использовать мощный потенциал этого дня. Но не стоит переоценивать свои возможности. Прислушивайтесь к мудрым советам старших. Соблюдайте нормы и правила, но не отказывайтесь от новых идей. Попытайтесь последовательно все обосновать, и тогда обязательно найдете поддержку и обретете любовь в публике. Если же у вас плохое настроение, пессимистический настрой, оставайтесь дома. И занимайтесь поиском смысла жизни. Если у вас есть стремление во всем разобраться, у вас получится. Стоит учитывать, что сегодня возможно внезапное обострение хронических заболеваний. 25 марта четверг. Растущая Луна во Льве в оппозиции с Юпитером. Приют Луны без курса с 15.31 до 5.23 утра следующего дня. Все важное нужно успеть сделать до 15.31 по киевскому времени. У многих присутствует тенденция к излишнему оптимизму и финансовой расточительности. Некоторые предубеждения, предрассудки, идеологическое несогласие с окружающими и опрометчивые обещания во многом объясняют неудачи этого дня. Пренебрежение своими обязанностями, злоупотребление едой и спиртным может доставить дополнительные проблемы. День не подходит для дальних командировок, для планирования путешествий, для покупки билетов и бронирования отелей. А также в течение дня возможны неудачи в делах и переговорах со спонсорами, зарубежными партнерами, иностранными фирмами. Сегодня чаще, чем обычно, будут возникать конфликты с правоохранительными органами, официальными инстанциями. В этот день многие люди лишены правильного видения перспектив и поэтому могут предпринять неправильные шаги и в результате потерпеть убытки в дальнейшем. Не стоит проводить финансовые операции, одалживать крупные суммы денег или вкладывать их на депозит или одалживать их. Но если перед вами стоит задача не возвращать одолженные деньги, то самое лучшее время занять их, именно когда период луны без курса, то есть после 15.31 по киевскому времени. С другой стороны, если вы работаете в банке или кредитной организации, деньги, которые будут выданы клиенту, скорее всего, трудно будет возвратить. То же самое касается покупки недвижимости. Например, если вы риэлтор и планируете показ или сделку, то старайтесь все успеть в первой половине дня или лучше перенести на завтра. 26 марта пятница растущая луна в деве в гармоничном аспекте с ураном и напряжение с марсом сегодня точное соединение венеры с солнцем в овне действие этого аспекта ощущается всю неделю но 26 марта кульминация рекомендую к просмотру видео на моем youtube канале о транзите венеры и солнца по овну ссылка в закрепленном комментарии Отличный день для творческих людей. Партнеры и союзники готовы оказывать друг другу поддержку, если чувствуют и понимают выгоду для себя. Просто так от души никто ничего не делает. Совместные проекты и предприятия будут процветать, если взаимодействие и распределение ресурсов происходит на равных. Быстро вычисляется тот, кто хочет только потреблять. И обнаруженный человек, вредитель, сразу же исключается из коллектива. Поэтому, чтобы не потерять благоприятные возможности текущей недели и сегодняшнего дня, каждый человек должен постараться внести свой вклад в общее дело. Нужно быть друг другу полезными. Также в этот день усиливаются романтические настроения. Любовные отношения развиваются очень быстро. К негативным тенденциям этого дня относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями. Это удачный день для демонстрации своих талантов и способностей. Если хотите, чтобы вас заметили окружающие, выходите в центр, будьте смелее. Напряжение Луны и Марса призывает сдерживать свои эмоции не реагируйте на провокации и сами не провоцируйте конфликты. Лучше эту энергию реализовать в физической работе, активном отдыхе или занятиях спортом. 26 и 27 марта Марс в соединении с северным узлом в Близнецах. Одновременно Меркурий в рыбах на вершине напряженной конфигурации Тау-квадрат. И это очень напряженные дни. Увеличивается количество социальных конфликтов и противостояний. Но если мы понимаем энергии дня, мы можем к этому подготовиться и обойти острые углы. 27 марта, суббота. Растущая Луна в Деве в оппозиции с Нептуном и Меркурием. Это день порождения и успешного распространения сплетен. Фантазия бушует из-за излишней нервозности и отсутствия концентрации многие люди принимают ошибочные решения мешает суетливость несущественные разговоры эмоциональная неустойчивость все это создает трудности в общении делает этот день достаточно сложным для взаимоотношений но с другой стороны если у вас есть запланированные дела если вы отдаете себе отчет в происходящем, способны контролировать свои эмоции, следуйте определенному плану, то у вас все получится. В этот день общение с родственниками, членами семьи и даже любимым человеком способно вызвать непонятное раздражение. Старайтесь не игнорировать текущие проблемы и учитывать все детали, и тогда все неприятности обойдут вас стороной. Чтобы свести к минимуму возможные негативные последствия этого дня, соберитесь, сконцентрируйтесь на важных делах, расставьте приоритеты и следуйте определенному стратегическому плану. Работайте, достигайте, разбирайтесь досконально в любом процессе. День неблагоприятен для контактов с публикой, для рекламных мероприятий. Также не стоит покупать технику и оборудование. Лучше воздержаться от принятия важных решений, подписания документов и контрактов, обсуждения задач и планов на будущее. Лучше свести общение к минимуму. Берегитесь и вирусных заболеваний, соблюдайте режим дня. У людей слабых, сентиментальных, обостряются болезненные подсознательные процессы. Возникают сомнения в своих чувствах, в партнере. Также многие склонны уклоняться от практических дел, от своих профессиональных обязанностей. Нереалистический подход к решению многих вопросов, сумбурность идей, пустые траты станут причиной финансовых затруднений в дальнейшем. Поэтому планируйте... Сведите свои доходы и расходы к какому-то общему среднему, чтобы обезопасить себя от неприятностей в будущем. 28 марта, воскресенье, полнолуние в весах в 21.48 по киевскому времени. Подробное видео запишу, появится на моем YouTube-канале в 20 числах марта. Посмотрите, пожалуйста, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить. Период Луны без курса в этот день с 2.50 ночи до 8.21 утра по киевскому времени. Это полнолуние активизирует сферу личных и деловых взаимоотношений. Знак весы несет в себе энергию равновесия, баланса и гармонии. В этот день легче найти компромисс, решить конфликтные ситуации, уравновесить противоположности. Многие люди окажутся в ситуации выбора.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 Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Это поможет поддержать мой YouTube канал. Поделитесь этим видео, если не сложно. До новых встреч. Пока-пока.